Давно мы, коль с тобой, не пили пиво Наш самолет без устали летал А жизнь разнообразна и красива и в ней не только руды и штурвал, Есть много в ней событий самых разных, Бурлит она, как горная река, Давай мы с тобой устроим праздник, И посидим за бачкой пивка. Бокал налит, и некуда смешить нам, Как говорится, хорошо сидим. Поговорим о бабах и машинах, И многое обсудим и решим, И незаметно, но закономерно Наш разговор в конце концов свернет на тему, коей предан безмерно На небо, на полет и самолет. Припомним все, что с нами приключалось как ветер уренгой нас сдувал, Как дверь у нас на взлете открывалась, Как ты ее в полете закрывал, И как чуть было, лодка не пропала, И как чуть было, не стряслась беда, когда в наш лайнер молния попала. Ты помнишь, как тряхнула нас тогда? Когда чуть-чуть не хватит нам с тобою, Ты скажешь, я же знал, она нужна, и извлечешь бутылку зверобою из кармана, Которая была припасена. Как ты сумел об этом догадаться? Не будет непонятно никому, и они перестанут удивляться. Умению предвидеть твоему, и я не перестану удивляться. Умению предвидеть твоему. Спасибо.